Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня я вам расскажу, как у нас проходят бесплатные тесты. Буквально вчера я выпустила новое видео, у нас на нашей платформе k Клуб запустились бесплатные тесты нашей жилищной распределительной программы. В двух словах скажу k Club, здесь я зарабатываю уже 5 месяцев и то, что происходит на нашей платформе меня очень и очень радует тем более я вижу перспективу я вижу отдачу и я вижу серьезность намерений основания данной платформы это экосистема на платформе которой это реально работающий бизнес и на платформе на нашей платформе кемат клуб создаются различные проекты так вот один из проектов который запустился и который даст нам очень хорошие иксы очень хорошие доходы это это жилищно-распределительная программа каждый желающий активный человек кому нужна квартира кто хочет получить свое жилье не вступая ни в какие ипотеки не выплачивая огромные проценты без банков без кредитов всего от 100 долларов смогут немного активно поработав купить себе жилье в любой точке мира то есть на выходе мы получаем 88 тысяч долларов но так как мы будем заходить по стратегии то мы заработаем 3, а то еще в пять раз больше этой суммы. И действительно, каждый желающий, каждый, кто сейчас возьмет кейхом для своего бизнеса, начнет его развивать, начнет обучаться, начнет следовать нашей стратегии, заработает это в процентов случаев. Здесь соскамиться нечему. Я знаю, что многие паникеры пришедшие из других проектов, которые соскамились, я сама сюда пришла из проекта, который соскамился, где я потеряла деньги. Так вот, за полтора месяца... Я вернула все, что я потеряла в других проектах. Поэтому 100 долларов – это очень небольшая сумма, но та перспектива, которая у нас есть здесь, очень и очень радует. Ну и самое, конечно, интересное, вчера я выложила видео и приглашала всех на бесплатные тесты. У нас работают бесплатные тесты. Маркетинг уникальный, таких маркетингов больше нет. Это создано для людей и больше 90% денег уходит на выплату партнеров. Маркетинг уникальный. поэтому Поэтому я приглашаю всем зайти на бесплатные тесты это ничего для вас не будет значит никто с вас денег списывать не будет никто с вас ничего требовать не будет. у нас неделю проходят бесплатные тесты именно для всех желающих зайти попробовать посмотреть как это работает смоделировать реальную ситуацию и понять примерить наш маркетинг на себя если вы совершенно пассивный человек и ждете что здесь просто какая-то это волшебная кнопка, которая принесет вам 88 тысяч долларов, то вы ошибаетесь. Этот проект не для вас. Для вас я могу предложить стейкинг. Это наш совершенно пассивный доход, который сейчас еще есть в открытом доступе. Каждую пятницу мы зарабатываем свои дивиденды на сумму своих депозитов. Но сегодня я хочу пригласить именно вас на бесплатные тесты нашей жилищной распределительной программы Game Home. Давайте посмотрим. Три дня уже идут тесты чтобы зайти на тесты нужно зарегистрироваться по моей ссылке ссылка будет внизу под видео обязательно личная консультация в телеграме вайбере ватсапе можете мне написать я с удовольствием вас проконсультирую заходите регистрируетесь попадаете вот в такой кабинет далее переходите сюда либо кейхом либо вот сюда на черный баннер и вот попадаете на такую страницу за три дня у меня здесь уже заработано 600 кмр 1 км у нас равен одному доллару то есть мы инвестируем в долларах мы работаем в долларах и свои деньги мы тоже получаем в долларах ну а дальше выводим на свои кошельки деньги выводятся в течение у меня самое быстрое это было два-три часа самое долго это было 12 часов поэтому здесь все работает как часы далее вы переходите в этажи вот можете вот посмотреть здесь ok home нажимаете этажи и начинаете себе покупать этажи у меня уже куплено три этажа сейчас покажу как это будет выглядеть вот так вот будет выглядеть когда вы нажмете на первый этаж и покупаете тут будет написано первый этаж купить на первом этаже 100 км не бойтесь денег с вас никто не будет снимать так как идут бесплатные тесты так я купила первый этаж я зашла сюда по стратегии я за 200 долларов приобрела три места то есть по сути я должна была здесь потратить 300 долларов, но маркетинг работает таким образом, что если мы заходим по стратегии, то я зарабатываю 100 долларов и тут же на них покупаю третье место. Итак, обучение у меня в группе для каждого своего партнера я расскажу, как сделать максимально выгодный вход. Я вхожу на максимально возможные деньги, рекомендую ходить минимум на 200, потому что это даст вам возможность приобрести три площадки, если мы зайдем по стратегии. Я буду заходить на два этажа сразу в среднем это у меня уйдет где-то 500 долларов но самое быстрое продвижение это на 1000 долларов то есть конечно я в ближайшем будущем уже из заработанных денег я куплю себе третий этаж если не перейду раньше по условиям маркетинга и так у меня здесь несколько раз уже закрылся первый этаж я купила на втором этаже одно место бесплатных тестах рекомендую здесь не покупать огромное количество мест вы должны понимать с какой суммой вы конкретно заходите и создавать реальную ситуацию, моделировать ее и понимать, как это будет работать. Не нужно покупать 800 мест и смотреть, как это работает. Тогда тесты для вас пройдут непродуктивно. Конечно, вы увидите большую цифру вот здесь, но это не будет правдоподобно. Поэтому заходите так, как оно есть, приглашайте людей на бесплатные тесты и посмотрите, как работает вся система. На втором этаже я купила всего одно место. А здесь вот смотрите, на третий день у меня уже моих здесь два места и вот еще пришли люди я вижу что вот это вот переливы от вышестоящего наставника ну и других людей я просто не знаю это просто кто-то уже зашел на бесплатные тесты это все делается очень быстро очень интересно давайте посмотрим что происходит уже под вторым мое место видите уже здесь заполнено. я уже с этого места на втором этаже я получила еще 100 долларов то есть маркетинг работает просто огонь я купила всего одно место на второй площадке давайте посмотрим что происходит на третьем этаже у нас это называется не площадки а этажи потому что мы переходим с этажа на этаж и с каждым этажом мы зарабатываем все больше и больше денег на первом этаже мы зарабатываем с закрытия первого этажа 100 долларов, на втором этаже с закрытия второго этажа мы зарабатываем 100 долларов, а на третьем этаже мы зарабатываем с закрытия площадки 800 долларов. Поэтому третья площадка у меня еще не закрылась. Да, кстати, здесь очень хорошие реферальные, реферальные просто прекрасные, и э, все люди у кого есть команда все люди кто поймет как это работает вы должны понять что здесь приглашать людей очень и очень выгодно минимум сколько вы должны пригласить сюда людей минимум 2-3 человека и тогда у вас упадет очень быстрое движение самое главное здесь приглашать и это проект это направление только для активных партнеров но 2-3 человека в неделю пригласить это не вот так работает система вот этих людей я не знаю вот это точно Знаю, что это перелив от моего вышестоящего наставника. Вот этого человека я не знаю, этот логин. И у меня здесь есть еще одно место. Купив одно место, система делает нам буст-аккаунты. Uh, буст-аккаунты позволяют продвигать нам вперед. Деньги не берутся из воздуха, это не пустые аккаунты. Эти аккаунты оплаченные нашими заработанными деньгами. Что хочу еще вам показать. Сколько мы зарабатываем. С первого этажа, я уже сказала, мы зарабатываем 100 долларов. 1КМ – 1 доллар. Со второго этажа мы зарабатываем 100 долларов. И со второго этажа уже у нас значит, включаются реферальные. В третий этаж, посмотрите, вознаграждение спонсора уже 200 долларов. Но мы, закрытие третьей площадки, получаем 800 долларов. Дальше, смотрите. Четвертая площадка. Мы уже, как активные партнеры, зарабатываем сразу же 1000 долларов. Следующий. Здесь уже, смотрите, на реферальный уходит 500, 500 долларов и 1600 мы получаем. Посмотрите, шестой этаж. Шестой этаж стоит 10 тысяч км. Но мы не платим эти деньги. Эти деньги приходят из работы всей системы. Здесь каждый уровень открывается автоматически. И в этом самая главная фишка. Представьте, всего вложив 100 долларов, вы можете выйти на 25 тысяч долларов, потом 50 тысяч долларов и в завершении 88 тысяч долларов. Смотрите, здесь уже на шестом уровне 10 тысяч долларов вы получаете закрытие одной площадки. А так как здесь есть буст-аккаунты, то у нас будет открываться очень много своих собственных мест. И мы открытием своих собственных мест помогаем и себе, и своим партнерам. И вот здесь вот смотрите, седьмой этаж, это самая прелесть, он стоит 25 тысяч долларов. И здесь мы получаем с каждого три раза по 25 тысяч долларов хочу сказать что только в завершении программы в завершении одного цикла закрытия одной площадки на всех уровнях мы зарабатываем в результате 75 тысяч долларов и при этом 3000 долларов мы оплачиваем вознаграждение экосистемы кейма система работает просто на ура я очень счастлива что наконец-то она запустилась я приглашаю вас на бесплатные тесты переходите ничего сложного для того чтобы перейти здесь нет переходите пробуйте моделируйте ситуацию вот видите у меня структура всего 85 человек и два человека личных приглашенных участвуют в этом проекте а здесь Посмотрите, сколько разных. Мы все являемся инвесторами площадки от Клуб. Есть различные направления, в которых мы зарабатываем и в пассивном режиме, и в активном режиме. И при запуске нового продукта, при запуске нового проекта на вашей платформе, каждый из нас принимает решение, где участвовать. Участвовать в данном проекте или нет. Для того, чтобы максимальному количеству людей было понятно, как здесь зарабатывать, компания всегда устраивает бесплатные тесты. И это именно то время, когда вы можете сами протестировать, пригласить ваших партнеров протестировать, пригласить много других людей, новых людей на нашу платформу. И даже если человек не зайдет в K-Home, он найдет для себя различные другие источники дохода, ну, например, такой как стейкинг, где никого приглашать не нужно. Ну что ж, надеюсь, я вам показала, как все работает. На сегодняшний день у меня заработано 600 км или 600 долларов, всего третий день тест. Приглашаю вас, все ссылки внизу под видео, заходите, тестируйте, моделируйте свою реальную ситуацию и зарабатывайте себе на жилье. А я с вами прощаюсь и всем хорошего воскресенья.